приветствую вас друзья вы на канале все для клёва». и сегодня с вами хочу поделиться одной уникальной новинкой магазина клёва.ком.ua вспомните друзья сколько раз вы хотели поехать на рыбалку ждете этих выходных субботу воскресенье и как раз в этот день портится погода дождь слякоть и рыбалка срывается вот у кого такие ситуации были поставьте плюс в комментариях пожалуйста так вот, магазин www.klovo.com.ua хочет предложить вам вот такой уникальный зонтик с таким чехлом, навесом. Ой, у меня клюет тут. А, это я наступил. Вот, от дождя. Шикарная конструкция. Вот Держится надежно. Рама получается поворотная. Посмотрите на этот вариант крепления стойки. Он он надежно зажимается резьбой не как на солнечном зонтике такой кнопочкой ну и скажу, что надежная сбейка идет есть присмотрены колышки чтобы можно было зажать этот чехол присмотрены такие окошки вариант, как мне кажется, шикарнейший поэтому все мои рыбалки в дождливые дни будут проходить под этим прекрасным Зонтиком. Спешите, предложение актуальное и зонтиков не так много, как хотелось бы. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Все для Клево. Мы с вами прощаемся. До следующих встреч на рыбалке. Пока.